Климатические катаклизмы 2019 года показали, что экологический баланс уже смещен, антропологическое воздействие на природный мир увеличивается, а экологи прогнозируют рост темпов глобального потепления. Последние годы, начиная с середины 70-х годов, он стал, температура стала расти очень быстрыми темпами, особенно зимней температуры. И с чем это связано? Это связано с глобальным потеплением, причиной которого является антропогенный фактор, парниковый эффект так называемый. Он заключается в том, что радиация земная, длинноволновая, она не уходит в космос, а частично задерживается в нашей атмосфере благодаря тому, что там есть радиационно-активный газ, углекислый газ, метан, озон, водяной пары и другие. И получается так, что Земля как бы отепляется. Неприятности начались еще в августе 2019 года, когда летний период оказался холоднее нормы. Начались затяжные дожди, а отсюда определенный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству. Нынешний год он особый. Он особый вот почему. Потому что циркуляция атмосферы так устроена в этом году, что идут сплошным потоком воздушной массы с Атлантики. Атлантика она, в зимний период она всегда теплее и более сырая, чем континент где мы, так сказать, находимся с вами. Поэтому с Атлантики идут все время теплые воздушные массы. Где, каким образом? Для этого есть вихри, так называемые циклоны. И мы находимся все время на южной периферии циклонов, где проходят и теплые фронты и так далее. Поэтому у нас температурный фон в этом году чрезвычайно высокий. Буквально градус на 12 выше нормы. Я, например, такого так сказать, в своей жизни не упомню, чтобы столь длительный период у нас были столь высокими температуры. Впрочем, прямой угрозы будущему урожая пока нет, поскольку не наблюдается низких температур. Главные угрозы посевом в тех районах, где снежный покров так и не установился. Но если снега не будет и далее, и при этом северные антициклоны принесут морозы, минус 20 и ниже, ситуация сильно ухудшится. Всегда весной опасается половодье. И половодье может быть сильным и не очень неприятным вообще говоря, принести большие издержки и людям, и народам, хозяйства, и так далее. В том случае, если весна будет дружной, так, тем более и солнце появится, и, и дождь выпадет, а почва промерзлая. И в этом случае вот вся эта, будем говорить, лавина дождя, и воды она пойдет в реку, в реке. То есть она не, будет успе... не успеет впитаться в почву, поскольку почва будет промерзлой. Промер... Промер... Промер... Вот в этом отношении... Я вижу здесь больше опасности, чем для растений. К счастью, зима еще не закончилась, и будем надеяться, что в скором времени она наступит свои законные права. Лилита Либова, Фариза Хитаглы, Универньюз.